Приветствую вас, меня зовут Андрей Горбас Я занимаюсь развитием бизнеса через интернет Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересной информацией Надеюсь, что она будет вам полезна Все это основывается на социальной сети ВКонтакте Это моя страничка, и вот немножко я более подробно расскажу В социальной сети ВКонтакте у меня чуть больше тысячи друзей ну и есть несколько подписчиков. Всю информацию, которую мы выкладываем у себя на странице, неважно, либо это статья, либо это фотографии, видео, мероприятия, опросы, все наши друзья и наши подписчики читают эту информацию. Чем большее количество друзей у нас и подписчиков, тем большему количеству людей мы можем предоставить какую-то свою полезную информацию. Вот только, к сожалению, в ВКонтакте можно не более 10 тысяч друзей пригласить. Не более. А количество подписчиков ВКонтакте не ограничено. В ВКонтакте можно каждый день приглашать не более 50 человек себе в друзья. И не более 40 друзей в свои группы. К сожалению. Как было бы хорошо, если бы люди сами к нам бы подписывались. И нам не нужно было бы их приглашать. Теперь я расскажу вам о проекте, который меня очень заинтересовал. На данный момент в этом проекте чуть более 9000 пользователей. И уже выплачено партнерам чуть больше тысяч долларов. Ну как для социальной сети ВКонтакте 9000 пользователей это ну, почти ничего. Так как мы теперь будем в этот проект? Код идет через контакт. Лучше конечно перед этим войти в контакт, авторизироваться, а потом нажимаем на кнопочку «Войти через контакт». И нам тогда не нужно будет создавать ни свой новый аккаунт, ни пароль. Мы прямо уходим в этот, в этот проект, который называется topleaders.ru Так, Я уже зарегистрировался в этом проекте и мой статус уже как VIP клиента у вас конечно этого не будет у вас будет красная такая кнопочка ваша партнерская программа не активизирована и ваш статус тоже не активный вы под этим видео найдете мою реферальную ссылку если хотите пожалуйста подписывайтесь регистрируйтесь по моей реферальной ссылке я своим партнерам помогаю, поддерживаю отвечаю на все ваши вопросы будем команда и будем помогать друг другу Внизу найдете мои контакты в скайпе. Созвонимся и буду помогать вам. Когда вы зарегистрируетесь по этой партнерской ссылке, нужно пройти небольшую регистрацию. Введете там фамилия, имя, адрес, email, ну еще какие-то там небольшие данные. Очень элементарная простая регистрация. И нажимайте кнопочку продолжить. После этого вам будет предоставлено 20 человек. Которые вы приглашаете в друзья Это именно Люди которые уже Зарегистрировались в этом проекте И которые уже участвуют в этом проекте Эти люди Конечно вас не забанят Можете смело всех этих людей Приглашать к себе в друзья Точно так же как и вы Зарегистрируетесь в этом проекте И люди могут точно так же И по вашей ссылке Переходить и вас тоже Приглашать в друзья Теперь, после того, как вы зарегистрировались, у вас появится реферальная ссылка, которой вы можете поделиться в этих основных социальных сетях. Ну, здесь ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и Google+. Более того, когда вы нажмете на плюсик, вы увидите здесь еще огромное количество социальных сетей, в которых вы тоже можете взять и поделиться своей реферальной ссылкой. Ну, действительно... Огромное множество социальных сетей. Нужно просто только не лениться. Если вы хотите иметь как можно больше друзей в социальной сети ВКонтакте, поделитесь этой реферальной ссылочкой своей и приглашайте друзей и будете создавать свою команду, создавать свой бизнес. Далее, после того, как вы пригласили 20 человек в контакт, снова нажимайте на кнопочку Продолжить чтобы авторизировать себя в этом проекте есть две возможности Вот сначала можете прочитать все что здесь написано в этом проекте в этом проекте есть два варианта входа либо бесплатный и вы распространяете свою ссылку реферальную на всех интернетных ресурсах которые вам доступны либо есть платный вариант когда вы заплатите 10 долларов вы будете как VIP клиент. Что дает VIP по сравнению с обыкновенным аккаунтом? Когда вы заплатили 10 долларов, вы попадаете в ту же самую ленту, где 20 человек, которые были вам предложены. Точно так же и ваша фотография будет в этой ленте. И тоже новые пользователи, которые будут входить сюда и регистрироваться, будут переходить по этой ссылке и приглашать вас в друзья. Все это получается как бы взаимопиар. Теперь далее. После того, как вы прошли регистрацию, ну я вам просто рекомендую, по-дружески рекомендую зарегистрироваться в веб-клиента. 10$, но это небольшая сумма и она быстро вернется. Более того, в этом проекте есть партнерская программа, семиуровневая партнерская программа. Все люди, которые вы пригласите в первую и во вторую линию, вы будете получать от каждого человека по 2 доллара. Третья, четвертая, пятая и до седьмой линии вы будете получать за каждого человека по одному доллару. Ну, вроде небольшие суммы, но тем не менее, чем больше людей вы пригласите, тем больше количество денег вы сможете заработать. Представляете, как это здорово? Вы не только людей приглашаете в свою команду, но вы еще на этом зарабатываете. Топ лидерс посчитали примерно, если приглашать по 5 человек, которые входят на VIP клиента, по 5 партнеров, и так будет до седьмого уровня. Здесь посчитали общую сумму, сколько вы можете получить денег за месяц. Более 97 тысяч долларов можете получить. Это конечно идеальный вариант, когда все будут приглашать как минимум по 5 человек. Но найдутся, наверное, люди в вашей команде, которые смогут пригласить и 20, и 30, и 100 человек, а может быть и несколько даже тысяч людей. Количество приглашенных в этом проекте не ограничено. Чем больше вы пригласите, тем больше вариантов, что вы сможете заработать здесь немалые деньги. Итак, а как перевести деньги в этом проекте? Переходим мы в начало проекта. Так, Личный кабинет. Это, этот проект пока что пользуется только Perfect Money. Через Perfect Money можно перевести 10 долларов и вы будете авторизированы как VIP клиент. Но, если у вас, допустим, нет кошелька в WebMoney, как и в моем варианте, я тоже не имел там счета, и я прошел по другой ссылке, внизу здесь написано, способы оплаты VIP статуса. Вот, есть здесь несколько вариантов. Это два человека, которые здесь работают, в этой фирме, Александр и Андрей. Можно через них заплатить любым удобным для вас способом. Либо Сбербанк, Киви, Яндекс деньги, Вермания, PayPal. Я платил через фирму PayPal. Я связался по скайпу с Александром, с ним договорился и выслал деньги на PayPal. И уже мой аккаунт активный. Примерно это произошло где-то в течение получаса, ну, может чуть больше теперь мой аккаунт уже активный и я могу не только приглашать людей но и люди сами уже ко мне приходят и просятся чтобы я их принял вот на данный момент у меня ну можем посмотреть сколько мне уже людей пригласились ну вот здесь видно 11 человек попросились ко мне в друзья вот если посмотреть то уже гораздо больше людей есть вот Павел и еще 23 человека Саня еще 8 человек пригласили в друзья ну далее еще тут смотреть друзья больше никого не приглашал это мои фотографии видео на которые люди лайкали вот можно посмотреть статистику вот, за последние дни сейчас конечно время позднее уже по пол утра так что немножко активность у людей уже упала а перед этим такой всплеск что вот вечером больше 20 человек ко мне записались в друзья. Так что все это работает. Теперь вопрос, где брать людей, если вы спросите? Здесь же, ВКонтакте, есть большое количество групп. Допустим, добавить в друзья. На данный момент найдено более 44 тысяч групп, где можно добавить в друзья. И вот здесь весь огромнейший список в одной группе 420 тысяч 278 тысяч смотрите 249 тысяч 400 тысяч но ну, действительно огромное огромное количество людей которые хотят добавлять друг друга к себе в друзья. Допустим возьмем и откроем одну из них что нужно сделать нужно войти в эту группу зарегистрироваться а потом можно нажать перейти и написать свой комментарий, что вы приглашаете в группу, ну какое-то броское объявление, можете фотографию поставить, что вы приглашаете людей в друзья. И тем самым вы можете свою реферальную ссылку э, прорекламировать в одной, другой, пятой, десятой группе. На ваше усмотрение. Теперь мы перейдем в другую группу, можем посмотреть. И точно так же можно ссылочки размещать в одной другой группе. Там, где вам удобно. Но, конечно, вы должны в этой группе уже быть зарегистрированы. И здесь точно так же перейти к записи. Вот. И люди постоянно здесь пишут свои объявления. Точно так же вы можете разместить свое объявление и зарегистрироваться в этой группе. Чем больше у вас людей будет в группе, тем больше возможности вам заработать прекрасная фотография руками не трогать мама сказала руками не трогать но это дети это все понятно так еще что я еще хотел вам сказать так теперь дальше переходим в этот проект вот можем посмотреть статистику по этому проекту что у нас есть на данный момент о ничего себе Количество переходов по моей ссылке уже более 302 человека. Неплохо для начала. Ну что ребята, на этом буду заканчивать свой видеообзор. Желаю вам всего самого доброго и самого наилучшего в жизни. Если захотите подписываться, внизу под этим видео найдете мою реферальную ссылочку. Желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего. Пока-пока.